Меня зовут Данил. В этом канале Заблок Тв. За моей спиной сейчас за мои забаклай. У меня недавно трагедия получилась. У меня заблокировали канал. И тут и в этом видео я хочу рассказать и сам додумать, почему. Именно удалили, именно мой канал. Никакого-то, или вообще никакой канал. Я снимал видео на протяжении двух лет. Я же сделал торт на два года, на день рождения. <coughs> 5 марта. И это видео еще лежит на моем компьютере, потому что во время съемки и на протяжении моей моей учебы в школе видеоблогеров Дай Лайк у меня заблокировали канал. Я не понимаю, почему его заблокировали. Но я до догад, догадываюсь, почему я один раз, может два раза, всего за всю весь э, все годы протяжения канала два раза вставлял видео музыку. И я думаю, что в Ютубе есть много. Музыки без автор, с, с авторскими и без авторских прав. Я один или два раза вставил музыку с авторскими правами. Я уже не помню, какие это видео были. Потому что это у меня все 100 видеороликов сохранилось всего... Может, 20-25 видеороликов. И то, потому что я монтировал такой программе, как InShot. Это не реклама. Но я удалял вот эти вот рекламы. У меня не, не было такого, что то Страйки кидали. У меня вообще страйков за вот эти два года не было ни одного. Сейчас расплачусь. еще и заболел, конечно. Нагулялся. Ну ладно. И тут я пришел в школу, дай лайк где вели классные руководители Настя и Мат. На, на их канал будет ссылка в описании по дружбе. Ну конечно у них побольше немножко подписчиков, чем у меня. Но все же. И так, я пришел домой Радостный. И веселый. Включай компьютер. Сначала, конечно, сажусь в мое любимое кресло. Включил компьютер. Зашел в YouTube. И тут получилось так, что -то у меня вышел из все э... все вышло я сначала зашел опять mm. всех э... во всех э... приложения google я за... зашел опять и так да, получилось что да, я Первого, самого первого канала нету. На нем было 533 подписчика. Сейчас я создал такой же канал, Зяблок ТВ называется, на котором вы сейчас смотрите это видео. На нем на данный момент 13 подписчиков. Ну, может, кто-то уже перешел со, с того канала, на котором было 533 подписчика, а кто-то новенький. Может, кто-то из стареньких наткнется на это видео и опять подпишется на мой канал. Под видео будет... Такая красная кнопочка подписаться. И если нажать на нее, она будет беленькая. И там будет колокольчик. Надо будет на нем на него нажать. Потому что я хочу сейчас ввести новую рубрику для своего канала и вообще для Ютуба в общем. Где я хочу проверять, как заработать деньги в 16 лет. Эти эти способы не будут там промоутер, э, мойщик, а будут именно покупка и продажа. Конечно, с прибылью, которым, может я.. И буду вкладывать видео в... в само видео. Буду покупать софтбоксы. Может, камеру штативы куплю. Может, вообще хромакей куплю на задний фон... фон. У меня просто дверь сзади. Кто не понял еще. Ну, может, еще... Много я куплю на вот эти деньги. Ну и много денег я пожертвую на благотворительному фонду. Может и собакам. Сейчас. Сопли. Че, оператор смеется там? Сейчас я заснял очередное видео. Которую либо вы уже посмотрели, либо еще посмотрите. Потому что у меня уже... Больше ста видеороликов на компе лежит. Не смонтированных, Потому что -то после удаления моего канала... Это получается больше 3 месяцев уже. Я... Первое время раз в неделю снимал. Ну, потом я закончил. Вот это. Сейчас я чуть-чуть отдохнул. Собрался с силами. Чё ржёшь? Я вырежу это. Ещё что сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. Я все э, пролайкаю, какие будут... Э, но маты, конечно, не буду лайкать. И удалять, конечно, не буду. Потому что любой комментарий... Э, я оставлю и учту для себя. Всем удачи, всем пока!